Неблизкий путь, взорвется ночь дыханием, твоим, таким знакомым и родным. Я жду его за долгим расстоянием и цветом тишины очередным. Вот так всегда, мечтается беззвучно, когда твой поезд, да на мой перрон, из тишины тебя собственно наручно, я вынесу на колокольный звон, на этот снег, на белые подушки, на эту землю темно-серый плед. Эти семена любви твои изнужки Заменят мне остывший белый свет? Я соберу в ладонь все наши слезы и брошу их в огонь. Огонь горит, стихи об этом скажут лучше прозы, Но нужно ли об этом говорить? Женщина плакала ночью как пела И спелые капли звеньевые грудь Отстроенным фоном дрожащее тело К телу хотела прильнуть И звуки в ночь были грудь сильнее Те время над нами я в и плач пробивался, к вернее, и сыпал из сердца слой. А город молчал, уплотал эти слезы, как будто не мог жить без этих дней. Где пальцы ее слов, обе глаза носы, плечи мои сломащет. Песня под эхо стекала И в память врезалась под льны ночной. И комната, сжатая до одеяла Тепло накрывала сном. Очень плакала, ночью как пела, И спелые капли изменили Грудь, отстроенным фоном, проживающим тело К телу хотела быть. Спасибо.